Но со вкусом. Это обязательно самое время, и звезды рекомендуют вам остановиться на одежде молочного цвета или цвета кофе с молоком. Оттенить его могут аксессуары черного или близкого к черному цвету. Но ни в коем случае не следует выбирать монотонные рисунки вроде полоски, горошка или клетки, чтобы одежда не превратилась в какое-то подобие скатерти. Это же такая скука! А белая металлическая кры крыса будет приветствовать стиль и вкус в одежде в обязательном порядке Украшения не следует выбирать слишком много Браслет с бусами, либо пару колец с серьгами Достаточные варианты, за которыми начинается э, ваше преображение Обязательно стоит позаботиться и о том, чтобы под нарядной верхней одеждой все так же оказалось замечательно